10 октября, всем добрый день! Объединяли мы семьи напрямую, все прошло на ура, но, как я и предвидел, где-то появится подводный камень. И вот он появился. А появился тот момент, когда пришло время переселять маток из пересылочных клеточек в изоляторе там, где было по две матки и я одних убрал для того, чтобы укомплектовать банки, все нормально. Одних маток переселил без всякого в изоляторы. И они... Ну, одна матка, одним словом, никакой конкуренции. Но там, где две матки, проявили такую агрессию, причем сразу, и что больше всего удивило с Ра... к обоим маткам. С чем это связано, не могу понять. Две матки в клеточках, в пересылочных, находились без проблем, их кормили больше месяца. Банк маток по 15-20 сидит в клеточках. Плодные матки, абсолютно чужие. Никаких проблем кормит семья как родных. Но только коснулось время перемещения, пересаживания, вернее, в изолятор. И все, дружба закончилась. Вот казалось бы. Абсолютно бесконтактная ситуация. Вот они все матки. Все 14 маток, как я помещал их больше месяца, так они все приняты, поставлены на удовольствие, и пчелы их кормят. Поэтому из всех... положении которые я применяю в идеале получается если оставить эту тактику на вооружении и дальше значит ну допустим чиноводам симпатична ситуация по объединению без проблем в любое время активного сезона Две матки в пересылочных клеточках. Значит, одну убирать в банк маток, а зимовать в изоляторе. То есть, одну матку в изоляторе. Но! Есть одно «но» и в этом негативе. Оказывается, если положить, то есть, в принципе, постепенно, если положить изолятор, у вот тебя модуль в данном случае поместил, не сразу в улочку размещать. Вот она, матка с меткой видно, да? Синенькая. И здесь тоже. Они постепенно вошли в изолятор. И вот целый день я наблюдаю. Возможно, это будет как выход но все равно настораживает, как бы там ни было настораживает ситуация вот такой вот агрессивности поэтому четыре банка маток и, и скорее всего я наверное буду и 5 делать позабираю сейчас вторых маток в банк, раз они так дружно себя ведут значит вторые матки будут зимовать в банке ну и вот такие вот клеточки, тоже неплохо себя проявили Та же самая пересылочная, вернее принцип пересылочный, бесконтактный из прополисной решетки Две прополисные решетки, получаются три штуки так, вот Таких вот изоляторов, по-моему, по в этой семье Пересмотрел сейчас вот все абсолютно банки маток. Ну просто я не знаю, я, я удивляюсь этой ситуации. И о вот о такому отношению пчел после того, как они находились в клеточках. Вот пересылочная клеточка. Две матки. Сейчас я буду пересаживать в изоляторы и все, и они как, как собака тряпку потрепают. Ну раз вам не нравится ситуация изолятора, пожалуйста, любите их вот в таком виде какой вам нравится так что пчеловодам пожалуйста обратить внимание на на этот нюанс и на этот подводный камень как бы не хотелось нам либо по старинке по изоляторам сразу разместить маток а затем по холодам объединять или же сразу в конце лета объединить если кто планирует по две матки в одну, а вторых придется либо в пересылочных так и оставлять. Или вот варианта два. Я показываю принцип плавности. Возможно, это сработает. Вот целый день находится. Просто положил там, где лежали клеточки сверху. Я точно так же положил изоляторы. Постепенно зашли пчелы. так вряд ли здесь можно найти вот видно вот. но сам факт то что они он, машут крылышками значит признали <coughs> не уверен я что это сработает для примирения но посмотрим завтра на результат Хотя может быть. Принцип плавности, я постоянно его подчеркиваю, да, ну, в любой ситуации, вот, при объединении семей, подсаживании маток, это темнота и принцип постепенности. Выпускать через канди, если это клеточка, не бросать просто так матку, очень часто срабатывает. А именно постараться как можно плавнее, чтобы пчелы сами выпустили. Ну и спрашивают, как запускать сюда маток. Я покажу на этом таких два банка по 14 маток, а это на две. Но принцип изготовления и как запускать маток схожий, поэтому я на маленьком сейчас покажу детская работа и детский принцип так. вот смотрите сверху планочка закрывает два общая планка закрывает два отделения вот матку посадил первое отделение и закрыл во второе посадил и закрыл. И затем два кольца с проволоки. Точно так же что в том большом банке маток. Понятно, все с подручных, с подручного материала. Рамки, остатки кусков, нижних планок. Если кто будет практиковать, ну, похоже, что для данной темы это, это выход. Я буду их делать сейчас, вот на все, там 10 штук осталось, у меня маточных. Попробую несколько семей положить изоляторы сверху, если сработает, затем опустить волочки. Ну просто пчеловодам нужно знать об этих вариантах и особенно о, о негативе, об этом подводном камне. Хорошо было объединять, да, красиво, но... Не тут-то было. Так что имейте в виду и поосторожнее, поаккуратней. Жалко терять маток, конечно. Всего доброго, до свидания.